Добрый день, Тамара Васильевна. Как спалось? А, вы сидели всю ночь? Ну, ладно. О, да, детка. Ха -ха. Я это сделал, но я это не достроил. Я это не достроил, но у меня тут есть и две. Так. Что? 22 бревна. Почему? А, фиг его знает, но... Ладно, раз надо, так надо. Не, ну вообще нормально, как бы. The Force я тебя обожаю. А, наверное, местные жители меня хотят уничтожить просто. Посмотри, что тут случилось. Варан, вот ты считаешь, я плохой? Нет, он не считает, он вообще молчит. Дождь начался. Это бог благодарит меня. Плачет от радости. Как хорошо. Возрадуйтесь, Иисус вас... Тихо, потихонечку. Тихо, ну куда ты... Долбоячер, лишь бы разбиться, лишь бы разбиться ему. 8 зайцев надо уничтожить, но это все для благих дел. Готово. Я ни разу на этой штуке не летал, но вот сейчас, собственно, и полетаем. Ой, ой, здрасте, до свидания, как этой штука управлять? Воу, воу, воу, воу, воу, воу, тихо, я не знаю, что происходит, что? А, вечер как раз, чтобы мне картинка была не очень... Эй, что ты? Э, ты, ты, ты, ты, ты? Ты, вообще нормальный, адекватный? Да куда полетел, птица хрена? Хорошо, оп, э, ты раскроешься, э, что ты делаешь? Аккуратно, аккуратно, нет, не надо через... Да куда ты, что ты, как ты падаешь? Ты что делаешь? Эй, алло! Ну давай попробуй. Вот, вот, вот. Вроде, вроде нормально летим. Полет нормальный. Хьюстон, Хьюстон, полет нормальный. Пролетаю как раз над деревьями. О, я, кажется, понял. Надо не сжать вперед-назад. Он наклоняется и так летит. О, я понял. Во, во, вот это хороший. Во, вот это хорошо. Я что, набираю высоту? А нет, я падаю. А нет, я падаю. Хьюстон, да, да, да. Подарочек от Альдорада. Вкусные подарочки от Альдорада. Ловите, пацаны. Приятного аппетита. Хорошо идет, да, пацаны? Там это... Осторожно, пиротехника. Да что? Он опять падает. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Заходите к нам на праздник. У нас там весело, веселуха, пиротехника. Есть люди, играют. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, кстати, один уже напился. Ты что такой чумазый? Тебя в этом в угле, что ли измазали? Ты чего творишь? У умри, черный, я избавлю тебя от страданий. Ты просто черный. Я убью. Валим, валим, валим, валим. Вот, да куда ты полет? Ну что ты делаешь? Зачем ты такой что? Это что у тебя? Язык что ли? Пацаны уже на это накидались. Ну, пацаны, что сказать? Алкашня, алкашня, пацаны накидались, уже стоят, втыкают лунтики Я пока лечу и пока нормально, древчу в воздухе Да, смотри-ка, слушай-ка, я вообще вверх лечу, почему? Ай да похер, а, я, я, я вверх лечу, как? Это мама, пока я в космос, да? Тамара, пока я в космос О, можно сальтуху сделать Хорош сальта. двойной x 3 сальта. ух мы приземлились вообще в жопе какой-то. С тобой в танце мы с тобой кружимся, я падаю. А, или нет, я не падаю. А, здравствуйте, уважаемые. Я падаю или лечу вниз? Я не понимаю. Как птица, давай, маши крыльями. О нет, кажется, я только сильнее падаю. Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по The Forest. Давай. Удачи.